Всем Лига Чемпионского футбола, дамы и господа, ФИФА прогноз. очередной выпуск, как всегда в студии мы, Игорь Белоногов, Рома Блинсков. Игорь, Привет. здорово. Лига Чемпионов, финал, кто там? Ну, я думаю, все знают, кто там, Ливерпуль против, Реала. Очередной финал этой пары, да. за последние лет пять, по-моему. Ну да, уже играли, да, было трагично, сейчас, надеюсь, будет тоже интересно, но не так трагично, в Салах там. Не повредится, никто не сломается, все классно поиграют в футбол. Подрый финал команды. Да. Да. Ливерпуль, Реал Мадрид. А, вот по этим двум командам могу сказать, особенно по реалу. Всегда, когда сезон начинается, все пишут, вот реал там где, там прочее. Потом, каким-то неимоверным образом, они оказываются опять наверху. Да. Вот, и, а сейчас опять до на финала дошли. Давай по коэффициентам, наверное, пройдемся. Давай. По коэффициентам в Париже матч у нас. Должен пройти следующим образом. На победу Ливерпуля 2 ровно 2,09. Победа Реала 3.503,45. И на ничейку в основное время 3.70 и а, ну 3,70-3,75, где-то так дают. А вот на победу итоговую. Ливерпуль 1,55, Реал Мадрид 2,45. То есть в англичан верят больше. Почему? Да Что вот от Испании до Франции не ехать одинаково, понят... Я не знаю, с чем это связано сейчас, Ну, против Реала ставили все в каждом раунде плей-офф, по-моему. Uh -huh. С PSG против Реала, с Сити против Реала, но они, тем не менее, всех прошли и в финале тоже. Uh -huh. Вот. Возможно, здесь по такому же принципу. Ну, должны же они как то проиграть. Uh -huh. Наверное, так. Ладно, проверяем. Ливерпуль, Реал-Мадрид, финал Лиги чемпионов. Поехали. Финал Лиги Чемпионов. Ливерпуль, Реал Мадрид. У меня даже вероятно его прислали, потому что вот он. Начинается. Начинается. Смотрим. Так, ну, первая атака, видимо, за Ливерпулем. Нормально. Нормально. Нормально. Реально. О, Спокойно. Спокойно. Здесь так и будет. Весь матч, конечно, же. — Так. — 5 пять минут хорошие. — Я не руку, конечно. — Ты, кстати, за кого планируешь? — Болеть? — Да. — Ну, зная то, что мой любимый клуб ну, «Вилан» взял 19-е «Скудета», то чисто, знаешь, отдать дань уважения 2004-м, 2005-м, 2006-м году буду болеть за папу Карла, Но именно за него, за Реал Мадрид mm -hmm. я вообще не болел. Он настолько мейнстримовый, ну э -э. Я бы зарубил. Ну, там сейчас. Причем, причем, это настолько серьезная лига, то что Это как его? Тульский Арсенал туда пройти не смог. Угу. Он не получил лицензию. Он семь лет играл в РПЛ, все нормально, тут вот ему предложили сыграть в ФНЛ, И такие, а не, а не. Спокойно! Ну как же предложил? <смех> Тогда уж и мы за Ой, какая хорошая контратака. сенси убегай, убегай, братан. Ну куда ты передачу даешь? Ну зачем? Э. -э цены. Оп, оп, оп. Венесис. Сенсио. Хорош. Ага. Дан нашел. Блин, ну контратака вообще здорово ага. Я не утомил, тем, усыпил этими разговорами про Файнел. Я заслушался прекрасными историями про лучшую лигу на планете. Тихо-тихо-тихо. Бокаль. Карим! Опять контратака. С капитанской повязкой, кстати. Карим! Бей! Харуш! Прям по лицу голкиперу. Ты сам как думаешь, этот матч закончится на основное время или ничего? Ну, есть подозрения то перейдет это все в овертаймер, в экстратаймер, как там правильно называется. Главное, чтобы не было душно вот, во время игры, чтобы был хороший футбол, вот как примерно сейчас у нас. дает экстра тайм. Хорош! Вот как точка чипсов. Есть обычный, есть на mm -hmm. Разница в чем. Я. там и там карта. Согласен. Согласен. 1-0. Реверпул повел. Мне надо как-то назад уйти, а то в контратаке вещи не нравятся. Формулировка не так важна, когда суть понятна. Айсалмалейкум, 2-0 к концу первого тайма. И свисток, и свисток звучал. СЖ, статистика. Статистика. Ох, это мощно. Да. 3, 8 ожидаемой головы у Ливерпуля. 0 ожидаемых голов у Реал Мадрид. Ну, я не думаю, что по итогам первого тайма будет так. Хотя бы 0,1, но должно быть у Реала. Должно. В общем, хитрый парк. Наверное. Поехали проверять второй тайм. Второй тайм Ливерпуля Реал Мадрид. Решается судьба Ушастова. Останется ли он в Англии или переедет... В Испанию. Вернется. Опять же. Там они даже, по-моему, в Белграде живут. Да, они в Румынии даже. А, был такой, Стяул, да, был. с Теуг, да, очень давно уже. Вижу, вижу. Факу, Фермина. да. Фермина и скорость. Хороший ты. Молодец. Хорошо. А Во-первых, откуда у Фермина скорость? Это, знаешь, когда я помню за Ливерпуль играл, тоже Фермина трошечки обгрызли. Фермина вообще молодец. Что делаем? Что делаем? Карим. Карим. Карим! Финаль. Финальте, ставь Пенко! Нет? Судья продажная! А Нет, не, ну не это не все, это КГ уже. Это уже, скорее всего, КГ. Попробуем сверху. Так. Я не думаю, что при счете 3-0 в финале не очень Вот так проманился. Спокойно. Спокойно. Угу. Угу. Угу. А, ну причем? ладно, хотя бы туда. Хотя бы туда. Да, будто матч Рубину Фа, смотрю сейчас. Вот это нервы на последних минутах. Раз О, о! Они по форме как, как раз помню. Похожи. Да, по домашней. Так, ничего. Празднуют, все кричат, радуются. Ура, ура, ура. Потому что Ливерпуль стал обладателем Кубка Лиги Чемпионов. Да. Да. Я думал, то, что все-таки эта заставочка там скипнется и будет демонстрироваться, но нет. 3-1. Ожидаемые голы стали у Реал Мадрида. Ожидаемые голы у Ливерпуля. 5-3. Ну, сколько? Один гол во втором тайме все решил. Да. да. Ох, ох, ох. Вот такой финал Лиги Чемпионов. Ну, и с таким счетом закончится, то, наверное... Это круто. Должно быть. Да. Должно быть круто. Ну, 3-0 в итоге. 3-0 финал Лиги чемпионов заканчивается именно с таким счетом, и Ушастый остается в Англии только из Лондона, он переезжает в Ливерпуль. Это, это так город называется, да? Не, Абсолютно там, так. Не, не вот это, не в Редмонд. Мерсисайд. Да, Мерси да, да, да, да, да, да, да, <смех> да. <смех> Нет. Насколько правдивый этот прогноз относительно наших коэффициентов? Вот, кстати, читал, когда он вот готовился чуть-чуть. То в основном всегда как и говорят: Ливерпуль, типа там 3-1, что-то mm -hmm. вот такое, да, Реал. Молодцы, камбэчат, камбэчат, но все-таки Ливерпуль. То есть, вполне себе фаворит, он на то есть, по коэффициентом тем более, так что да, тем не более не разгромных не счетов нет. в финале я давненько не было, я не помню такого. Да, ну надо смотреть. Надо да? смотреть да. вот в эту субботу. То есть, уже завтра, завтра, сегодня пятница, у нас завтра суббота, всем смотреть финал Лиги Чемпионов. И можно сказать завершаем сезон. Ну, а мы уж точно завершаем сезон. Игорь, большое спасибо тебе за этот спасибо год. Спасибо тебе, Роман. Спасибо всем вам, что весь год смотрели нас, следили, переживали, может быть, как знать. Надеюсь, конечно. Да, вот. Уходим на перерыв. Не знаем, как будет с пифой 23. Сами понимаете, какая ситуация на рынке. Надеемся, что мы ее достанем и продолжим вас радовать нашими прогнозами. Как минимум, они у нас максимально точные. Ну, 80% уж. Да? Да. И 20 из них. Это прям точный счет. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас ввели эту программу. Хорошего отдыха, отдыха, хорошего финала Лиги Чемпионов и удачного лета. Счастливо.